Хиспект режет? Не режет, но письку отрежет. Ну, не Хороший был, был мужик. Сирургии остальные. такое дерьмо. А он разложился на пусто. И такие мудаки. Он неправильно поет. Он неправильно поет. Он неправильно, куп... поет. он неправильно поет. он неправильно поет. Он неправильно поет. Ща будем хулиганить, пацаны. На, нахуй. А что он не откинулся? Сюда, сюда, на речечки здорово, мы идем вент. Сюда, сюда, стройтесь, стройтесь, стройтесь. Делайте пошире, чтобы прикиньте сейчас дракон пролетит здесь и скинет нас всех нахуй. Это вообще кринги будет. Хуярить дракона, пацаны. Вон там у чела тоже такой же плач как у меня. Ебать ара нас. Идем хуярить дракона. У меня, блять, дайте мне стрелу кто-нибудь, пожалуйста. А это что такое? А это что такое? <звук> эм, я должен через команду проверить, кто это. <звук> это мяу. Через... Это 17 минут назад, мяу. А, то есть это челы решили зайти вент, который раньше. Они уже забанили, да? Ебать, музыка охуенная. Кто ее закинул? Идеально под э, убийство дракона. Хочу ее громче сделать чуть-чуть. Нет, это другой. А кто? Вот этот мяу. Какой-то там. А, так забанить его нахуй. Как он 13, 17 минут назад мог э, пройти вот этой штуке? Бан мяу. Все, пошел нахуй, хуй сос. Дайте стрелу, пожалуйста. Есть какой-нибудь стрела? Дайте одну стрелу, у меня бесконечность. Дайте стрелу, пожалуйста. Дайте стрелу. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ура! Хуярить сюда, блядь! Извини, пожалуйста. Он... Блядь. Ебать, пиздец. А, а я в дракона целился. Пиздец. Это еще... Сюда, еще. Ф. Ф. F. о моя Пиздец. Братанчик, извини, пожалуйста. Это, если что, тот чел, который нам очень много песка накопал. Он очень хороший. Он очень хороший, Таня, я не задавливаю своими песнями? Нет, прекрасная песня. На, нахуй. На, блядь. убили. Убили а надо башни сломать все башни сломаны да все красавчики теперь драконов уярим а где музыка где музыка из кристалл, фигач а, а, а уже все так уже же все Крыш, да, и кристалл ты уже все. А Батюшка, Батюшка Ленин, сосед сосед высот, высот, Ложился на плесени, А перестройка все идёт, идёт, идёт, и идёт по плану, И вся превратилась в И всё идёт по плану, И всё идёт по плану. А моя душа захотела на покое участвовать в военной игре Но в курошки на моей севп молот И звезда, как это трогательно севп молот Ляха с грел далекой фонарь Ожидания мотается И все идет по плану Блять, не, не могу. Пусть поет. Ты что, этого не уважаешь. Пусть поет, Мордас Хорошо исполняет. Я могу замутить, я могу замутить все. Нормально поет. Я понимаю, что я нирвану давай, давай, пою давай, себе, давай, всю свою давай. жизнь. У меня... Нормально поет. Ч ⁇ мордас, приебался? Просто взял, ты ебался, да че? Нормально поет. Ой, тихо, тихо, Мне тихо. нравится. О, Скорим, блять, извини. Глебушка, извини, я тут вообще нихуя не слышу. А, давакин, давакин, на часы посмотри, давай сюда. А, о, о, о, о, а. а все другие Опять голову потеряла Москва. У нас опыт в 100% А по ночи пузот Подожди, подожди, потеряла Москва. ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту Ду -ду -дун. Дун -дун -дун -дун -дун. Я не забрал. Блять! Я не слышу нихуя! Пацаны, извините! Извините! Яйца нету! У кого яйцо? Кто обладатель яйца? Дайте подержать, дайте поддержать. Дайте яйцо поддержать. Борьба за яйцо, но мы в любом случае можем в любой момент его забрать, хоть у кого, и засунуть по центру спавна, но я не знаю, что с яйцом делать. Я яйцо. Давайте коллективно решать, что делать с яйцом. На спавн. Давайте На спавн. На спавн. Дальше чем подержать его. Вы хотите под э, этот, не бедрок, а как он, блядь, барьер Свято засунуть место. Да? Барьер, да. оформить? А дайте Толю тогда, где Толя? Толя сейчас должен появиться, у нас здесь в роли админа. Толя, приди. Толя, приди О, с барьерами. Толя, приди. Толя, приди. Толя, приди, толя, приди, толя, приди". толя, толя в роли админа именно приди. Толя, толя, толя вдоль, админ, приди. Толя, админ, приди. Толя, Толя, ну, толя, толя, Толя. Толя, Толя а Толя. Толя, админ, Толя летает. Толя, Толя, Толя. Толя, Толя, Толя солдатами не рождаются. Солдатами умирает. След birl Cuando llegue. Он летает, он летает. Это Иисус. <смех> <смех> Потише приклад. Третий мысль. Мотише сделаю. Ура, Атолия Исус пришел. Забери яйцо. Забери яйцо. Не подходите сюда, дайте яйцо передать спокойно. Отойдите, блядь. Отхуярим сейчас вот этого, давайте. Вот этого отхуярить надо. Давайте. Давайте. Все, у Толя админа яйцо. Теперь надо всем прийти на спавн и увидеть, как он засунет. Толя, Толя, Толя, подожди, о, пока я... не ставь барьеры. При нас а все а делаешь. Все пошлите на спавн. Все вот эту хуйню падаем. На спавн. Сейчас Толя админ за засунет все, куда надо. Титры, титры, титр, блять, Глеб, спасибо за музыку идеальную просто ебанул. Все, Майнкрафт пройден, пацаны официально. А где я, блядь? Я не хочу здесь. Нет, не надо. Убейте меня. Блядь! Ждите меня, пацаны. Ждите меня, нахуй. Я далеко. Привет. То... О, можно я на тебе полетаю? Я думаю, никто не будет... Блядь. Блядь. Я хотел полетать на админе. Чат, можно я полетаю на админе? Разочек. Чисто разочек. О! Сюда! Летаю на админе! Разрешаю, спасибо! Спасибо, я летаю на админе! Меня утопили! летаешь на боги! Сюда! Мне поебалу дали! Вот это наш спам получается! Все! Короче, нужно вот прямо над этим блоком. где. А, уже барьеры есть, да? Все, Толя, давай, триумфально. Хочу, чтобы ты установил это яйцо. Сдел... Сделай подсветку. Я, я не Прекрасный <рекрасный>. я Давай, не Толя, записывай. Все, тихо-тихо, триумфальный момент записывай. А, записал, блядь. Вот оно, вот оно. Вы этого не видите, но оно воно. Нужно еще какой-нибудь светокамень выше его поставить, Толь. Не светокамень, а этот призмарин. Не, блядь, не призмарин, ты понял, короче, светяшку красивую, да? Да? Я прав? Открыли энд. Поздравляю, теперь каждый из вас может пользоваться штуками красивыми. Оу, май! Oh, <связь> Жопка. Жопка тип-топи. <связь> Доставить. выше него что повечщился сверху о заебись все теперь будем приходить сюда и молиться на него ничего я думал концерт дают о а давайте построим где-нибудь это есть у кого-нибудь Секунду, нужно сказать. Надо. Пацаны, короче, нужно стадион построить, где будут концерты люди давать на стримах. Можно, Не, это, парень это парень. хоть кто хочет, может сделать. Хочу себя, можете сделать. По плану, и по А это он поет? там че блять случайно ударили свято место не бывает в пустоте, лишним телом заложили котлован грязной трапкой обернули встань центр. в центр встань. А. С правой песней заложили злое горе, ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают. Свято места не бывает. В поисках полированным прикладом Наугад не непростреленной шинели На пролом бравым маршем заглушив зубное скрежет Ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают Солдатами не рождаются, солдатами умирают Гитару, браво, брау, браво, брау! <сёк> молодец, красавчик, браво! <сёк> <сёк> <сёк> <вкусный> <сёк> <дракона>. <сёк> тебе Если чат тоже хлопает. Не-не-не, -то ты, ты красавчик, давай. молодец вообще. Чат <сёк> тебе тоже хлопает. Все, блять, нужно а срочно о, стадион построить, пацаны. Где-то нужно стадион ебануть. Все решено. Мама просто не, не знаю какой мечей можно петь в спектр да давайте да. ваню давайте ваню давайте стру индифер ну понимаешь это семиструнка. <с fifty>, без седьмой а, струны это... понял вопрос даже стадиона нет я не знаю как эту боль преодолеть как заставить мое сердце вновь биться да ушла любовь таки не дав нам улететь не удосужившись даже проситься далеко далеко да дальние, дальние страны далеко далеко я уеду <звы> ты на спросишь мама почему я Плачу последнее время Спасибо. Откуда женские белье Мэм в шкафу тебе придется поверить, придется поверить Все решено, мама я гей, папа я гей Можете просто промолчать, можете слиться ну а я пошел гулять с Эдиком, с Яриком, с Мариком И с третьего подъезда, с Коленькой, с Васенькой, с дядей Гришей С папиным другом детства, детства, детства С папиным другом детство, детства можно все со мной. мной, не надо гулять. Все? Браво, получается, все, браво. Красавчик, охуенно. Извините, просто сильно. Охуенно, братан. Можно теперь я? Да, без проблем. Я не думал, что сегодня будет у нас концерта. Давайте так, давайте вот на этом закончим. Вы построите стадион где-нибудь и делаем потом полноценно все это дело. Я помогу. Готов работать. ха Готов работать. Нужно Даже решить Не еще зря в музыкальную школу ходил. Понятно, не зря, не зря. Сейчас цель сделать сцену огромную. Ну все, поздравляю по вас инде. с открытием Энды Идите добывайте шалкера как-нибудь сейчас. Я пошел делами заниматься. А, Спасибо, ребята. Остались а, мои а, вещи. По да, они все в Инди. Спасибо. Бля, мне чат Так плачут, да, плачут, да, плачут, да плачут, есть я за плачут, что. Не <laughs> стой, стой, стой. А, бля, чат согласитесь вообще охуенно, бля, просто нахуй соло вывез. Так красиво мы убили эндер-дракона под песню Искарима. После этого пошли на центр, триумфально поставили э, эту штуку. При этом еще чел-концерт дал, бля, просто охуенно, пиздат. Вот, вот это сегодня мне день в Майнкрафте очень сильно нравится. Сегодня прям заебись. Очень красиво, очень хорошо. Мне очень нравится. Вот, пока, на наречики. Была охуенно.